Добрый день, уважаемые коллеги. Мы в последнее время достаточно часто обращаемся к проблемам энергетического свойства, к проблемам развития энергетической отрасли. И не только потому, что зима холодная, а потому, что, несмотря на то, что многие из нас часто повторяли... Наши планы по росту экономики страны. На самом деле мало кто, по всей видимости, верил, что реальные темпы роста экономики России будут в целом соответствовать ранее заявленным планам. И на горизонте реально замаячили дефициты. Прежде всего, электроэнергии, которые могут быть естественными ограничителями дальнейшего роста экономики России. Поэтому я сегодня хотел бы услышать от вас ясные предложения по дальнейшим шагам, связанным с модернизацией электроэнергетики, которые были бы связаны с созданием условий для привлечения в эту отрасль частного капитала, как отечественного, так и зарубежного. Ясных предложений о том, как и какими средствами государство сохранит необходимое внимание на сетевое хозяйство, на гидроэнергетику, на ядерную энергетику. Мне бы хотелось услышать Ваше предложение по поводу того, как правительство предполагает организовать инвестиционный процесс при понимании необходимости сохранения достигнутых и улучшения имеющихся макроэкономических показателей.